всем. Сегодня 2 декабря. Температура воздуха 0,5 градусов Цельсия. Варна. Погода отвратительная, потому что очень холодно. Ночью шел снег, дорога очень сырая. Мы отправляемся сегодня в Софи. Конечно, если бы мы ехали просто в путешествие, мы бы никогда не поехали в такую плохую погоду. Но у нас есть дела, нам назначена встреча, поэтому мы должны быть завтра обязательно в Софии. Мы решили упростить маршрут, сделали его более легким. То есть мы не поехали через перевал наиболее близкий, поехали на трассу через Бургас. Мы доедем до Бургаса и дальше по хайвею доедем до Софии. Дорога до Бургаса всегда загружена. Поэтому посмотрим, как мы проедем этот маршрут. Пока дорога мокрая, и я думаю, что мы едем на юг, поэтому до Бургаса, я надеюсь, еще потеплее. Посмотрим, как пройдет наше такое вынужденное путешествие в Софию. 5 километров примерно будет вот такая двухполосная дорога, а дальше одна по в одну сторону, другая. Едем на юг. От мы отъехали всего лишь несколько километров, и уже температура минус 0,5, и кругом такая измороси и снег. Дорога скользкая. Здесь просто снежная сказка. Мы давно такого не видели. В начале декабря, несколько лет и вообще до Нового года здесь обычно не бывает снега. Если снег выпадает на две недели, то обязательно где-то в январе, может быть, в начале февраля. Но так, чтобы 2 декабря все было так заснежено. Это на нашей памяти первый год. Вот мы приехали уже на однополосную дорогу на Старую. Новая окончилась, и теперь мы поедем вот по такой узкой дорожке. Конечно, она будет живописная. Вот такая у нас зима. Расскажу вам о дорогах, по которым мы поедем. По этой дороге мы ездим часто из аэропорта Бургас в Варну. мы уже встретили дорога вся оборудована камерами вот такая у нас теперь ситуация на трассе температура повысилась на пол градуса но пошел снег трасса очень украла вот снег продолжает валить вот видите сообщение 628 людей загинули то есть попали в аварию в 2019 году. Вот сколько снега навалило. Такой огромный снежный покров. Уже собрался. Но дорога сухая, 0 градусов. Борется. Мы приехали в Беало. Вот так. Курортное место Выглядит зимой Жарко. Вот, Античная крепость Бяла Вот туда -то. Мы с тобой не видели Античную крепость Бяла Мы приехали в обзор Здесь уже нету снега И на подступов тоже нету Это большой курорт теперь Огромные комплексы Находятся слева там же море здесь недалеко до моря поэтому многие отдыхают в обзоре это довольно хорошее теперь место с хорошей инфраструктурой многим нравится и цены здесь дешевле чем на золотых песках вот такое хорошее местечко Обзор. здесь вот по обочине всегда растут розы Мы их сейчас срезали но сезону тут будет все красиво вот такой угол. Да, вот мы покидаем обзор и едем на перевал обзорский проход он отворен было указание должна быть такая табличка и на ней должно быть написано отворен открыт или закрыт Температура за бортом полтора градуса плюс, то есть мы приехали на юг, хотя будем подниматься, когда на гору, не знаю, посмотрим, какая там будет температура. А здесь как будто золотая осень, хотя температура воздуха всего 0,5 градусов плюс. Мы на перевале, опять снег, температура 0 градусов подъезжаем уже к солнечному берегу. Уже плюс один градус. Идет дождь. Вот прошло два с половиной часа и мы приехали. Куда мы приехали? Солнечный... Писано было не а Почему не Это солнечный берег. А они вместе начинаются не а потом солнечный. Тернее, на Ну, это не Несебр, но было написано не Ну, я вот и удивляюсь. Почему Что такое мужчина? Это Солнечный берег. Мы приехали на Солнечный берег. Очень... А вот сюда повернуть, это будет Святой Влас сейчас налево. Это Святой Влас. А до Несебра тут еще, извините, далеко. Это надо весь Солнечный берег проехать, потом будет не Несебр поворот. Поэтому... Я удивляюсь, эти указатели У меня просто шокир. Я же даже растерялась. Я хотела сказать, что мы приехали в солнечный берег. Написано а написано не сэм. Думаю, интересно. Что подумают люди. Но тем не менее, вот так есть. Ничего не сделаю. Вот тут прямо аквапарк виден. Слева. Большой левый Вообще инфраструктура на Солнечном берегу, конечно, сейчас очень сильно развита. Здесь очень много развлечений, аквапарков. Но зато здесь такой муравейник, как Москва. Я всегда говорю, что золотые пески – это Питер, а Солнечный берег – это Москва. Мы всегда предпочитаем Питер. Приехали на УМВ, будем кофе пить. Да. Сейчас выпьем. Продолжаем наше путешествие в Софию. Мы уехали с заправки у МВИ, где мы попили кофе. Правда, противоэпидемические мерки сейчас, то есть меры, они запрещают сейчас работать в кафе, рестораном. И поэтому здесь тоже все продают только на вынос. Мы взяли кофе и попили его в машине. Вот 3 километра до Несебра еще отсюда. Показать вам чудесную дорогу, которую построили между Пургасом и Солнечным берегом. Дорога действительно построена очень аккуратно, довольно красиво, за ней хорошо ухаживают. И ну, это очень приятно, ездить по этой дороге. Сейчас мы находимся, мы проехали по морю, и сейчас мы уже скоро будем Бургас. Мы приехали в Пургас. Сейчас двенадцать. Температура плюс 5, тепло тихо, дорога сухая. Вот тут справа совиные озера. Вот мы в Бургасе, тут у них большой аутлет, но он закрыт, я думаю, сейчас, поскольку все магазины, кроме продуктовых, в Болгарии закрыты. Да, похоже, что мы в центр не попадем. Сейчас у нас поворот уже на Сафию, а центр останется прямо. Так что пока Бургас. Здесь у них большие торговые центры, но сейчас они все должны быть закрыты. Вот Газпром у нас, дизель 1,79, на одну копейку дешевле, осторожно, чем не запрямились. Да, будем считать, что мы уже, наверное, покинули Баргас. Что-то я указателей вообще-то не видела. Ну вот мы на магистрали. Учим до Софии Значит, сейчас 13.24 Дорога сухая Температура плюс 5 Посмотрим, как встретит нас София До Софии осталось 264 километра Дорога сухая Отличная Температура воздуха держится 4.5 градуса у солнышко на горизонте, и мы этому очень рады. Мы приближаемся к плоти, зима подождет. Мы находимся в районе Старой Загоры, а снеги здесь ничего не напоминает. На горизонте солнце, небольшие облака, очень сухая дорога, температура 6 градусов тепла. В общем, Болгария очень разнообразная страна. И не знаешь, в какой стороне... Кажется, мы едем на север, в горы. И мы боялись, что здесь будет снега. на самом деле здесь тепло и сухо. А у нас на побережье сегодня просто какой-то коллапс снежный. Поэтому вот так мы живем в Болгарии. Весело. И не скучно. Вот София. Горы слева, и Старозагоры уже проехали. Горы слева конечно. и горы справа. Да. А мы едем в долине. Да, мы, в Езине. Едем, мы едем в долине, да. И это очень классно. Потому что здесь тихо, нет ветра. А еще к тому же и солнечно. Вообще здорово. И сейчас у нас три часа. Поэтому, в общем, еще день. Правда до Софии еще 200 километров, но я не думаю, что при таком горизонте нас ждут какие-то снежные коллапсы. Снимаю боковое стекло. Вот такие красивые горы. Сейчас выглянуло солнце. по обочинам дороги, до Софии еще 53 километра. Софию я вам покажу в следующем фильме. А сейчас я вам покажу магистраль Хемус в декабре, по которой мы возвращались обратно 3 декабря. Магистраль Хемус проходит в горах, поэтому она очень живописна. Ну и также коварна, как горы. Для проезда по дорогам Болгарии нужна виньетка. Виньетку вы можете купить на сайте онлайн. Стоимость виньетки зависит от типа автомобильного транспорта. Стоимость для автомобилей я приведу в табличке, прямо здесь. Можете посмотреть. It's time to call it quits The kitchen tap is broken Drip, drip, drip, drip Dirty dishes in the sick We've been laying here for weeks We're not talking names сплошной ремонт дороги не проехать не пройти но одна полоска есть О, мы сейчас поедем в тоннель ну прямо в тоннель они а вон тупо, а тут тоннель, а здесь... Туннель ту Ой, какой красивый туннель ту Наверное, долго будем ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту Мосты пошли, у Так хорошо эту дорогу делает, я смотрю, тут все зацементировали. Да, она была очка, так легли и лежат, как туман. А, картина Скоро это, этот да, мостик папа. закончится, да. Пустится в вот эксплуатацию. Вот Та сторона сейчас у них это часть уже сделана. Еще год, наверное, тут все сделано. Смотрите, смотри. туман. Наверное, облак? Я вообще не знаю, что это. Какой-то смог в висит. Просто что-то нереальное. Это, может быть, снег висит. Ветра сегодня нет. Поэтому ветер... это все стоит. Поэтому в какой-то мгле мы так никогда не ездили. Ужасная красота. И небо как будто мы едем в облаках. В туман. 3 градуса, товарищи. Мы приехали в зиму снова. И причем из зимы в зиму, и тут зима более конкретная. То есть без солнца, без ничего, просто такая мгла. Но, слава богу, дорога пока чистая. Но в небе просто интересное явление. Это мы еще близко к Софии, да? Она думаю, что мы еще 100 километров никогда. Да, да, вот да. Швейцарские России. Альпы. Да, тут вот у нас швейцарские Альпы кругом. Вышло солнце, и мы тут гора. Вот, вот наша Альпа. это старая, да? Да, это вот уже старая, наверное. Теплее, по-моему. и снежные сказки могут закончиться. Едем в Арну. Температура за бортом минус 2 градуса. Снегу везде полно, туман рассеивается потихоньку. Выглядывает солнце. Но зима не кончается. А что там на горе? Интересно? Вот он и будет.